Здравствуйте, я рад вас приветствовать в вашем канале ТОИС Сегодня мы научимся делать вот такие симпатичные розочки Итак, приступим Возьмем бумагу, квадратный листочек Примерно 20 на 20 сантиметров вот И начнем, приступим, короче говоря Итак, сначала сгибаем наш лист вот таким вот образом Пополам И сгибаем еще раз пополам, только с другой стороны. Теперь сгибаем пополам вот таким образом. Теперь сгибаем наш крест пополам вот таким образом. вот такой вот такой вот теперь края сгибаем к центру с другой стороны и теперь вот эти края тоже сгибаем Открываем лист первый скачек. Добавим вот к этой линии сгиба. Вот так. Теперь этот краешек, линии сгиба. Так. Теперь этот краешек, линии сгиба. И этот краешек, ли, линии сгиба. И смотрите внимательно. Берем вот эту линию сгиба. Перегибаем в другую сторону, вот так вот и сгибаем в центре и повторяем то же самое с каждой стороны сгибаем в обратную сторону сгибаем в центре В центр. И гибаем в центр. Теперь вот здесь, здесь, здесь и здесь вот видите такие квадратики. Это этот квадратик. У них мы сгибаем уголки вот от этой точки к этой точке. Вот так. так, вот так, и вот так, теперь вот эту линию сгиба сгибаем вот таким образом И вот этот уголочек мы сгибаем еще раз, и два. Переходим в следующее, опять сгибаем вот так. И вот этот уголочек тоже самое сгибаем, как и в прошлый раз. Переходим к следующему, сгибаем. Опять okay, вот этот уголочек. Вот так. Так, где мы еще не сделали. Так, здесь, здесь, есть, есть. Тут еще не сделали, да? Так, да, здесь. Они делают так. А, вот так вот мы еще не сделаем. Раздеваем. и вот этот пылочек. вот так и у нас везде вот в этих точках получились вот такие линии сгиба далее вот эту часть выгибаем вот к этой точке Теперь вот эту часть к этой линии точки далее эту часть к этой точке и последний так на, на, на, на других сторонах вот так сейчас получилось да? теперь наш листик сгибаем пополам и сейчас пополам сгибаем в другую сторону пополам вот. дальше с вами вот эту часть делаем с этой стороны делаем так сгибаем и вот так сгибаем ну, смотри здесь кончик получился вот в этом кончике мы вот эту точку сгибаем вот к этой точке вот таким образом и с другой стороны его сейчас вот так Разгибаем наш листочек, и теперь надо, надо вот эту штучку вот так вот уметь. Угу. Даже Делаем вот так вот. Дебан с этого. Это с видите. Вот Далее мы любим вот так. кличку. Делаем так. Эти кайфу делаем вот так. И разворачиваем. Так у нас получился вот такая нить. Теперь смотрите внимательно Распределяем в каждую сторону видите? вот таким образом вот таким образом вот таким образом и вот таким образом у нас вот получилась вот такая фигура теперь начинается самый сложный Смотрите внимательно. У нас в каждом в этом уголке уголочек, уголочек. Вот надо загнуть вот так. И вот так. И еще опять мы сейчас повторяем еще раз вот так и вот так. Следующим залочки делаем так и вот так. И в последнем делаем вот так. И вот так И здесь останавливаемся далее будет немножко сложно поэтому я придумал одну хитрую вещь чтобы нам было легче мы возьмем четыре 4 скрипки. 4 скрипки нам надо будет с вами вот эту часть приложить сюда соответственно здесь будет вот такая тоже фигура эту часть а вот приложить вот сюда, вот к этой части. И вот так значит приступим. Берем значит вот так вот, вот так вот и вот так вот. Видите? Вот подминаем. А вот эту часть вы делаем вот так и загибаем. Берем скрепку и Временно закрепляем. Берем следующую часть. Вот. Вот наша с вами фигура, которая получалась. Вот она, да? И начинаем тоже загибать ее сюда. Здесь начинаем выгибать вот в эту сторону. Так. Вот, смотрите, дальше кладем вот сюда. Вот сюда кладем. Вот так. Внимательно. Доропимся. Вот так. Вот так. И вот так. И берем скрепку. И зажимаем. При этом скрепка начинает тоже выгибать вот сюда. Вот так выгибаем. Берем следующую фигуру эту часть закладываем сюда прикладываю сюда и вот так и зажимаем скрепочкой и осталось последней найти фигуру вот надо вот она, вот она, вот она вот, Погибаем. Не погибаем. И пойдем вот так. Так. Самый сложный момент. И всем надо угадать. Потягиваем. Подтягиваем. Подтягиваем. Вот, нас все поймали мы ее. И делаем вот так. И зажимаем скрепочкой. Вот. Начинаем как все вот так. Укладывать. Укладывать, укладывать, укладывать. Вот и все крепочки начинаем снимать, снимаем и постепенно вот так вот ужимаем. И теперь надо все эти уголочки, которые крепочки держали, загнуть вовнутрь. Разворачиваем И получаем розочку Тут надо ее подрасплавнить Можно тут подправить, подправить листочки. Вот так. Так. Да с вами еще тебе и наша роза готовы.